Теперь бы только успеть в полис на мирные переговоры мира не будет будет война самое последнее теперь я знаю ответы на все вопросы пашина голова это кладезь преступных планов корбута ну что дорогие друзья всем привет приветствую вас всех кто зашел на мой канал и не забыл подписаться это самое главное потому что подписка это меня очень сильно воодушевляет ну и конечно же если кто поставит лайк этому ролику я думаю все ребята те которые подписаны на меня и те которые оставляли у меня комментарии которые у меня были а, прошлые ролики по моему а, прохождению этого долгожданного метро last light redux а, я думаю за это время а, мне много сообщений пришло, когда ты будешь а, снимать метро, когда выйдет очередной ролик, когда уже закончишь, когда, короче, сообщений там было много, так что мне пришлось, в принципе, отвечать. Ну и вот долгожданная выход, выход то что, выход есть. Так что всем, тем кто хотели этого момента, они дождались. У нас, конечно, сейчас выступивших мало. Эй, блям, -э -э. mm. блям, бля. Mm. Да, точно, точно. Одевай, девай, девай, а -а -а. Почему не одеваешь? О, наконец-то одел. Ну что, у нас впереди. Подожди, а у нас когда-то там ничего не было? Давай загоняем по Звуки, конечно, устрашающие как будто тебя убьют эти звуки звуки бывают разные белые синие красные ой тихо там мозг чудо странно какие пассивные звуки а прямо хочется им дать флук Отлично. Такой противогаз нам не нужен, у нас свой есть. Опа. Блин, у нас все есть. Ладно, поб... побежали. побежали, побежали, побежали. <Связать> Такие звуки вообще жесть. Гроза, как будто сейчас это у меня убьет. тогда гроза. Иди. Иди, иди, иди. <связать> Сейчас. форест беги. Сейчас нам начнется. Если кто не в курсе, посмотрите прошлые ролики, там есть досконарная информация о том, что происходило и что может быть дальше. Так что присаживайтесь поудобнее, мы будем прыгать! О, я Она защищает детей. Осторожно! Действительно осторожно! О, о, быстрее! есть yes. лочь такая а. Бля, давайте монстр давайте нападайте на нее бережет спину там она беззащитна Блин, она сейчас на меня нападет. О, господи! Надо валить быстрее отсюда. Я, я, я, я, я, я, я, я, я. У нас нет ничего. Нет, Лично у нас еще три есть. Прибора-то. Дядя. Беги! Она за мной, она за мной. Мне нужно, чтобы эти помогли. О, отлично. Ай, блин! Леха! Что я надвалил? Я убил этих сволочей! Лена! Ага! Значит эти сейчас за мной, да? Сейчас надо отстреливаться, наверное, и убегать. Убегаем, убегаем, убегаем. Сейчас этих надо повалить немного. Медельс села, а, окей. О, вот это жесть была. Давай шайбу меньше,стрейш. А, <свят> нельзя, окей. Блин, ну это жестоко было ее расправляли, а? <свят> Как ее мучили. Если бы не я, наверное, бы ее бы точно пригвоздили бы. Не, не, не. нам сюда не надо. Нам тут будет ну, заказом уже. <с> Блин, он, когда прыгает в воду, он сразу замедляется, как и в реальность Так что. Блин. О, противогаз, отлично. Это хорошая штука. Опа, тихо, тихо, тихо, тихо. тихо, тихо. На каком я свете? Артем, скорее О, сюда! Бегу! Мужики, сейчас! Я тут чуть что мне не нашел, есть? Сменные или нет? Слава богу, цел. Да. А кто это с тобой? Неужели? А это кто? кто сюда ребенка без противогаза? Что за... Да, это он! Это он! Дитя нового мира, черный. Смотри, нет, нет, глаза, не стряйте, Тогда держите его подальше. А то сели. я за себя не ручаюсь. Аккуратнее. Этот зеленый, а этот желтый. Скажи ему, что я не опасен. Он приспосабливается к людям. Артем, можно с ним пообщаться? Да. Забудьте ты о зеленых полковниках. Просто возьмите средний. это дитя за руку. Но ну уж нет. К тому же сомневаюсь что от него будет толк от него Но вы действуйте. Толк. только живее пока я не передумал и не пристрелил его сейчас все будет нормально сейчас он тебе покажет что такое хорошо что такое плохо они приносят только радость нам о я понимаю его вижу его мысли и слышу твои Артем! Да? Ты Серьёзно? можешь считать мысли простым прикосновением? Угу. С ним не так. Мы можем говорить на расстоянии. Он особенный. Его усыновили. Давно. Так вот почему ты особенный, Артём. Угу. Это они изменили тебя, чтобы понять нас. Да. Что за этой дверью? Ты не слышишь? Тебя звали. Не-не-не, не не открой. Не Погоди-ка, где-то я. Это же одни из закрытых ворот d 6 Кодовый замок. Что там внутри? Черт его знает. Давай попробуем. Ого, там уже открывают. Мои! Мои! Они там. Они спят. Да это же... Это же... Смотри, они в спячке. Он а... не один. Я должен их разбудить. Им пора жить. Нам всем сейчас туда. Если сможем, откроем тебе дверь.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 Довольно интересно. Полковник, откройте нам ворота в конце линии D6 на ботанический сад. У вас есть код? Все коды D6 у меня есть, но обещать ничего не могу. Придется? Тогда он выручит нас Давайте. в полюсе. Станем. Значит, берите Кристика. его с собой, и по дороге все расскажете, Здесь, конечно, Если что убедите него. меня, открою. За мной. Подожди, куда ты спешишь?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 Заставит их остановить обезьянку. Артем, про Октябрьскую мы узнали от Хана и заявили протест Москве. Но тот ничего и не отрицал. Мол, к счастью, рядом с Октябрьской проходили учения к санитарной роты И, пойдя на жертвы, вспыхнувшую эпидемию удалось заглушить зародышу. А иначе она охватила бы все метро. Что она это скажет? Да так бы и я поступил. А ведь агент Красный похитил контейнер с вирусом из Д6 перед эпидемией на Октябрьской. Высокое напряжение опасно для жизни. Пока, я пошел. <с> Мне все равно путь заказан. Да ладно, все нормально, пошли. Аюшки, эй, Аюшки. И что? Ребята, И что? Ребята! А Компьютерщики. А если Эй. это мы выпустили вирус, Дедуля, тебе там не пора уже того. Газу. Мы можем что заставить Москвина признать, ничего мы не можем. Мы не раз, что... Ну мы первый раз, кстати, все появились на полюсе, наберется. так что. Да, Москвич, Пятра, если кто не смотрел, там. И смотрите каждый выпуск. Вы уже будете знать, о чем мы договора Москвин? Какая разница, чего он хочет?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 новая заметочка полис э, так я спрашивал мальчика как получу, э, получилось что они выжили как ему удалось уцелеть э, в огненном аду теперь я знаю когда ракета уничтожила город черных и там просто не было черных мы спрашивали себя как получилось что разумная жизнь появилась так стремительно почему там потребуется Потребовалось миллионы лет эволюции, а черные появились, за считанные годы. Так, окей. Так, получается у нас что? А, следующая страница а... ага. с продолжением. Если кому будет очень-очень интересно, ребята, вы можете все это перечитать. Особенно, когда это было на прошлых роликах. На паузе вы можете все вопросы перечитать. Так, мужики. Отлично, значит у вас ничего интересного нет. Ладно, пойдем дальше. Слово! Слава за ну Слово! Давайте. Здрасте. Я не этого слова. О, мужик, сыр я тебя знаю. Мы Ладно, не, не знаю. <шри> Бедного подземного мира. Пиарить? Но я бы хотел сказать о другом. Война в метро ставит под угрозу жизнь всех. Ну я смотрю, как, как какие-то. Великие люди. И по всей видимости, пришло время нам всем заснуть. Готовься, Артем. Держись рядом с малышом. Да будет мир! Во имя наших детей! Ура, товарищи! вылупился Вы лжете! Хан, с ума сошел? Я знаю, что делаю. Просто поверь, хоть раз! Низкий. Кто вы такой? Ха. Охрана! выведите его отсюда! Рейнджеры, отставить! Артем, малыш, ваш выход! Сейчас покажем ему фильм. Папа, Па. А куда нам идти-то? Что туда идти, что сюда? Товарищ москвин, вы должны меня поддержать. Иначе могут всплыть ваш брат, неблагодаря... говорил о необходимости устранить исходящую от вас угрозу.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 Как я рад, что мы с тобой помирились из-за такой ерунды. Ну, выпьем? Выпьем, брат. Что? <связывая> Отравил. Сволочь. Единогласно генеральным секретарем ЦК КПРФ избран москвин Максим. Чишь, что смотришь так на меня глазами своими честными? Ты сука какая, а? убил еще выпивает за него. Сам ты виноват. Кто хотел меня убрать? Корбу тебя сдал, а теперь меня за яйца держит из-за тебя. Марас такая, да? Ты виноват был. Ты виноват, а не он. Прости. Прости меня, андрюша Нет мне прощения, а ты все равно. <с burp> Прости, вот и высказался он все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 Спасти меня хотел, а он так власть взял, за горло меня взял, и сейчас d 6 штурмует, а там вирус этот, и если он этот вирус захватит, конец. Но вы же руководите, проклятые. отзовите войска или Будь хотя бы вы задержите брошены, выиграйте время для... здесь все ясно скорее на вокзал D6 мы не отдадим за мной да блин момент был очень интересный ребята Фух. да нам срочно надо убегать и спасать долгожданную станцию D6 о вот это вот конечно офигенный костюм но это последний момент, который мы его оденем. Сейчас будем стоять до последнего. Немного заспойлерил, но, ребята, ничего страшного. Я думаю, вы преданы, ребята, так что напишите, кстати, в комментариях, как вы прошли, с хорошей или с плохой концовкой. А вот и наша жена.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 Ого, черный придется нам, как говорится, спасать. Да, собралось много людей. Так, ну, ну что, что? мы? Обратно отправляемся. Нет, был приказ разгрузиться и ждать. Чего ждать? Поступление раненых для эвакуации. Да раненые будут. Блин, мне что нравится в этой игре, что здесь каждый человек разговаривает на своих там мыслях, там, рассказывает что-то интересное. То есть можно тупо стоять и читать, ну и даже выслушивать. Вот. Это же очень интересно. Особенно если ты подвеешь каждому, смотри, как смотрится. Ты чудовищный, ты чудовищный, нахуй, хулихуй. Типа такого. Но тут, конечно, было интересно. Игра с Маркфасмирвоем. Пока, ребята. Удачи вам. Подожди, поезд уже в обратную сторону да пойдет. Ну что ж, началось. Наступает с трех направлений. Бойцы, ребята, не буду долго О. говорить. Все вы профессионалы, и каждый из вас стоит пятерых красных. Так что просто Прикольный сделайте свою работу, как вы делали ее всегда. Физика. И мы победим. Спарта! К бою! Спар Спарта! всем! Давай, оружие возьмем. Так, нам бесплатно тюнинг обеспечен. А, так, отличный магазин, давай. Отлично, отлично, отлично, отлично. Так, это нам. дождя что у нас есть? Заменить можно, что у них интересно есть. О, коллаж 12. 2012, нормально. СВДшечка. Покашечка. А блин, я не знаю. Давай попробуем, в принципе, наверное, на том, что есть сейчас. Лучше, может быть, что есть. Так, Герма, на закладочка. Так, ну давай попробуем поставим, чего у Так, а здесь что? Подожди, а тюнинг. Так, настоит, в принципе, здесь стоит. Так, а что нам еще? Глушитель. Не, нур нам не упал, все, тогда в принципе у нас все! Так, заметка номер два. А, до а, да, d6, да, да, Мы должны оставить корбута, не дать ему захватить d6, иначе все, э, все лишнее, что мы пережили после войны все трудности все трудности что мы преодолели живая все эти годы все жертвы и так далее Ух, так окей ради всего метро ради долгожданной весны ради будущего да да да ребята ради будущего метро дол долгожданное раз развивается так, держимся, ребята. Держимся. У нас сейчас будет адская жопа. Готовимся. Стоим там до последнего. Заговоры. Хватит там возиться. Давайте сюда. Проверить снаряжение. Приготовиться! по они нам свет отрубили не загрузили его топливо валимся парень валим, ребята давайте давайте платье удевайтесь не дайте никого лужа это что было я даже не понял ребята если кто не понял час что это было Смотрите Опа, а вот это щит. Сести. это же смертельную топливо на этот... у нас слилось. Приготовиться! Держимся, ребята. Держимся. Ой, здесь а все собрались, да? kessizlik Tanı Блин, меня вообще добили. Ладно, сейчас начнем еще раз. Закинь всю нас. Погиб. Надо ожидить! Мы под обстрелом с двух сторон. Отступай! Черт! Сначала грани! Нака! У нас еще столько! Да как так-то, эй! Что за меня так? Какая-то шняга получается. Таблет, да как так-то, юб твою мать? Что за фигня такая? Я отошел, блин, сел даже чуть -чуть. <свят> <свят> Че, за Че, ещ ⁇ ещ ⁇ ещ ⁇ ещ ⁇ ещ ⁇ ещ ⁇ запустили газ поднимит щеки танки -мо! Зараз! Артм! Поймись танками, пока они на всех не положили! Давай! Куда в этот танк стреляет? Объясни мне, пожалуйста! Whoa, whoa, whoa. попали <связывающие> потихоньку Артем видела. следующий зал нас похоронил ты должен успеть я ж в него стреляю прямо в это место. нас уже хоронят <связывающие> <связывающие> стрелял вы что издеваете что, ли? что за сиди спать мешаешь а -а -а. ну да артемушка ты же должен погибнуть когда-нибудь я не понимаю, я же прям, я, прямо в свет стреляю, что за фигня. Что не так объяснить. Ты что, смотри, как интересно. Милый человек. Не понял. Пау. Опа. И пау. И хорошо было. Так, секундочку. Так. Отходят! Они отходят! Молодцы! Мужики! отбились! с рейнджерами не балуй внимание они еще не выдохлись сержант доложить обстановку они еще не выдохлись комбат мы вытащили раненых наши сопровождают их до точки эвакуации отлично перегруппироваться и приготовиться сейчас снова попробовать есть Блин, надо выживать серьезно так этому уже не помочь О, о, о, о, Ребята, куда мне? Артем, ты что делаешь? Убирайся оттуда! О, блин. О, о, о, о. Давай за оружие, быстро, быстро, быстро. Yeah. Yeah. Всем прикуриться один, всем! Ой, держите бадачи вот так, так, так поезжайте! Блин, блин, блин, давай, давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее. Отлично, отлично, отлично. Блин, их слишком много, ребята. Нам не выжить. Ну, их слишком много. Их неимоверно много. Я не выживу. И мы тоже, наверное. Ого. Я да, ничего там нет. Ого. это? Нифига себе их щиты! Давай-ка, давай! Патроны мне нужно давай заряжай. А, он везет, отлично, отлично, отлично, бери, бери, бери! И все, так, давай, постой. Заметочка номер два. Теперь я знаю. В Д 6 нет залежи Ни продуктов, ни медикаментов Медик не хотел говорить нам Про это Но он вскрыл все новые и новые Комнаты Надеюсь там найти что-то Что может обещал нам Так, окей Так, У нас получается продолжение следует на следующей странице да? Или умереть всем Отлично Так Ну что, мы на моменте Да ладно, патроны же! Патроны же, брат! Ч мо? Что, блин, делай? Давай им гранаты Держите гранаты! Держите! Держите! Держите еще! Держите ещ! Во, вот эта зверь. Воу, воу, воу, воу, воу, кидай, кидай, кидай, гранаты. Давай, полить полить, полить, полить, полить. Горица, Так, давай еще нахуй. О -о -о! Блин, забыл посмотреть. Они нас полили уже. Нам надо было эту шайку убить. Давай. Никому не давай Никому не Никому Никому не Никому не давай. Никому не давай. Никому не давай. патроны не патроны. быстрее, быстрее, быстрее. Закидывай, закидывай, закидывай, закидывай, там уже вот так Его нас тут не кидай, кидай, кидай. Давай, закидывай, кушак. Выжгли, сожгли. Давай. отлично отлично отлично так, отлично закончились да. отлично так давай да еще и, и пилим теперь давай возьмем этот кулинар Они используют это зрение. Кидай! Кидай! Кидай! Кидай вам всем! Магазин! Вали его, вали, вали, вали, вали, вали! Есть! Убили! Ну вот! Кажется, справились! Моци! Спасибо! Нет! Мы не выживем! Ну да что! Комплекс заминирован! Приказ я отдал еще в полисе. Т6 нам не удержать, это ясно? Остается взорвать. Ясно, командир. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Согласен с тобой. Что происходит? Это еще что? Что это? Черт! Уже... О -о -о! Черт! А, суки, Это жесть. Вот такого мы, конечно, не ожидали. Занять помещение! Перекрыть входы! Осторожно! Довольно, Кирилл. Тут только мертвые спартанцы.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 Простите, почти целый. Артём, время пришло. А тут кто у нас? А, прыткий молодой человек. Ну-ка, спаситель метро, и куда это мы ползем? О, черный здесь неоткуда-то. Артём! Уже не нужно! Почему? Черные пришли. Открыли им путь. Сейчас они им всем покажут, что надо сделать. сколько много сейчас они все их убьют фашисты теперь будут знать что такое плохо что такое хорошо Ульман погиб как и большинство спартанцев.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 И всем нам, забившимся в метро, луч надежды в нашем беспросветном царстве. Мы уйдем, Артем, так будет лучше всем. Но наступит день, и мы вернемся. Я уже тоже буду большой. Прощай, друг. Прощай, друг.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 Да, ну что, ребята, в этом, на этом моменте мы, в принципе, закончили игру. Так что очень было приятно, что я все-таки закончил это долгожданное метро Last Light Redux. Вот. Ну и по мотивам долгожданного, который выйдет уже в 2018 году, а, ну, я так понимаю, что продолжение следует, потому что он сказал, что они еще вернутся. Ну, это так и было. Вот. То есть в следующем эпизоде, то есть в следующей уже версии метро метро, которая называется Exodus. Очень сильно всем, кто смотрели выпуски, всех был рад слышать на этих роликах. Ну и что? Подведем итоги этой игры. Что я могу сказать? Игра получила довольно хороший результат по всем ресурсам. Я очень за это смотрел. Ну и мне лично, вот мое мнение об этой игре, она получила довольно хорошую оценку. Это 9, даже может и 10 с плюсом. Вот. что еще сказать. Атмосферная игрушка, да, вот скажу я вам об этом, что она атмосферная настолько, что ты погружаешься в основу метро, основу россии как она была основана как она была сформирована да то есть вот такие моменты то есть показы как это все было прописано озвучено как это было все повода красиво особенно музыка ребята послушайте музыку какая она красивая плоская а? туши так что в принципе на этом моменте мы подходим к концу на прощальном моменте, не забудьте кстати, ребята, подписаться поставить лайкос и вступать в группу ВКонтакте в Steam а не забывайте то, что есть еще ссылки на мои ресурсы, Twitch и э, Facebook, так что всем удачи и до скорой встречи, увидимся, услышимся уже в следующих роликах в следующих играх, так что ребята да, кстати, еще не забудьте поставить комментарий о том, как вам было последняя серия роликов, которая была про метро. Так что еще раз всем удачи и до скорой встречи. Напоследок вы еще послушаете сопровождение музыкальное и мы прощаемся.